Для большинства мужчин джинсы и футболка – это повседневная одежда. И также часто это выглядит ужасно. Старые папины джинсы, огромные футболки. Сегодня я поделюсь с вами советами, как ходить в футболке и джинсах, чтобы это выглядело круто. Первый образ появился еще в далеких 50-х годах. Это классическая старая школа. Начнем с джинс. Надо выбрать классические облегающие джинсы цвета индика. И берите штаны без дырок, чтобы глаза не стрессовали. Слегка подверните штанины, чтобы был более прикольный вид. Далее добавим классическую белую футболочку. Это просто бессмертный образ, как он есть. Раньше футболки использовались как одежда под рубашку, поэтому это столб классического мужского гардероба. И продолжая классический стиль, наденьте стильные рабочие ботинки для более грубоватой эстетики. Подправим наш образ красивыми часами. Я выбрал хронограф, серебристый корпус, синий циферблат и темно-коричневый кожаный ремешок. Любой мужчина, который более-менее в форме, может щеголять в таком наряде. Хорошо, господа, перейдем на темную сторону, заменим Индиго на черные слим-джинсы и наденем черную футболку с V-вырезом. Такой монохромный образ позволит глазам бегать вверх-вниз без каких-либо спотыканий. Такая комбинация подойдет для низких или полных парней, потому что она сделает вас более утонченным и вытянутым. V Вырез украшает и увеличивает грудь. Вы выглядите мужественнее. Говоря о тонкостях, украсим образ изящными черными кроссовками. Пожалуйста, господа, не уничтожайте этот образ беговыми кроссовками. Завершим наш наряд хорошими часами. Я выбрал черный с красным акцентом. Такой мощный наряд прекрасно подойдет мужчинам с контрастной внешностью. Я имею в виду черные волосы и светлая кожа. Также подойдет, если темная кожа и черные волосы. Только потому, что вы надели футболку с джинсами совсем не означает, что вы должны выглядеть супер суперкэжуал. Давайте сделаем наш образ более ярким и наденем белые джинсы и подберем к ним V-образную футболку цвета бургунди. Заправим футболку, надеваем ремень. Как видите, я выбрал темно-коричневый. А теперь прокачаем наш образ, надев хлопковый морского цвета блейзер. Не забываем про карманный платок. И если вам не хочется выглядеть слишком нарядно, то просто закатайте рукава на блейзере, чтобы выглядеть чуть круче. На ноги выберем пару брогов темно-коричневого цвета и завершим наш образ с серебряными часами с металлическим браслетом. Этот наряд простой, кэжуал, стильный и все на своем месте. Добавляя подходящие вещи к вашей футболке с джинсами, они могут сделать из вас настоящего плохого парня. Для этого мы вернемся к нашим темным джинсам Индиго, Это основа. В этот раз наденем темно-серую футболку. И поверх этой комбинации наденем темно-коричневую кожную куртку. Она добавит вайба плохого парня. Серьезно, есть исследования, которые показали, что кожа и джинса выглядит мужественно и добавляет грубоватости в образ. Давайте добавим вкуса в наш наряд, надев замшевую челси, выберем медовый цвет. Эти немного светлые, они будут выстреливать, привлекая к себе внимание и принося вам комплименты. Завершим наш образ хорошими часами изящный хронограф с золотым корпусом, зеленым циферблатом и коричневым кожаным ремешком. Иногда нам просто хочется расслабиться и данный наряд – идеальный способ это показать. И для этого нам потертые джинсы. К ним отлично подойдет наша белая футболка, затем сверху мы наденем рубашку, которую мы не станем застегивать, мы закатаем рукава, чтобы добавить расслабленного вида. На ноги мы наденем белые кроссовки. Как видите, они отлично сочетаются с белой футболкой и рисунком на нашей рубашке. И конечно наденем простые часы с серебряным корпусом, белым циферблатом и синим кожаным ремешком. Некоторые из вас могут возразить, что это слишком неряшливый вид, но тут вся загвоздка в размере, ребята. Подберите правильный размер для рубашки, джинсы по размеру. Тогда у вас получится сделать так, чтобы этот супер суперкэжуал образ выглядел хорошо. Каждому мужчине необходим шикарный образ, когда наступает пекло. Ну да ладно, что я хочу сказать, что сейчас мы наденем что-то, что привлекает к себе чуть больше внимания. Вот что, ребята, белые джинсы – это отличный выбор, когда вы хотите выделиться во время жаркой погоды. Они, конечно, цепляют взгляды. Но при этом они кэжуал, они удобные, и в них будет гораздо прохладнее, чем в темных джинсах. Ну а чтобы добавить им более расслабленного вида и вентиляции, подкатайте их. В паре к белым джинсам наденем футболку морского цвета в полоску. Я знаю, что это яркая комбинация, и у вас должна быть уверенность чтобы в этом ходить. На ноги наденем пару двухцветных панилоферов И завершим образ красивыми серыми часами для полноценной картинки. Для этого образа вернемся к нашим классическим джинсам Индиго в паре со светло-серой футболкой с круглым горлышком. Обязательно надо добавить джинсовую куртку. Давайте поясню. Она должна быть другого цвета, чем ваши джинсы. Вам не нужен канадский смокинг. Мы ищем более разнообразный вариант, поэтому добавление контраста придает более стильный вид. На ноги возьмем Броги с длинными крылышками. И, конечно, завершим наш образ шикарными часами с серебряным корпусом, черным циферблатом и цепляющим взгляд зеленым ремешком. Какая комбинация вам понравилась, какая нет, пишите мне в комментариях. Какое видео смотреть далее, как насчет самых главных вещей, которые должны быть у мужчины в гардеробе в 2020 году.